Если представить, что мы живем в мире, где даже невозможно и возможно, что сотворит для нас худшего врага? Худший кошмар, какой только можно представить? Единственного верного ответа нет, ведь во множестве миров огромное же множество кошмаров, таящихся в самых темных уголках Земли. Но в нашем реальном мире, как правило, случается так, что худшего врага мы создаем для себя сами. Именно это и случилось с Аланом Вейком, главным действующим лицом одноименной игры, Алан Вейк. В переводе на русский «Алёша, просыпайся» здесь вы имени обыграно слово «пробуждение», а что составляет инициала протагониста. Получается очень уместно, ведь Алан писатель, да и не абы какой, а знаменитый, его книги стали бестселлерами и на улицах его, скорее всего, узнают активно. Устав от этого всего, Алана решает уехать с женой куда-нибудь подальше и хорошенько отдохнуть. Так они оказываются вдвоем в местечке с названием Bright Falls в курортном горном районе. Такая вот завязка у одной из самых интересных, захватывающих и атмосферных игр из всех, что я проходил. На сегодняшний день игре стукнуло 10 лет, так как выпущена она была именно в 2010 году. Однако я полностью уверен, что у вас во время игры не возникнет чувства такого условного ретрофутуризма. Термин неуместный, согласен, но вам не будет казаться, что вы играете в старье, ведь как игромеханический, так и графические игра до сих пор смотрится шикарно. Возможно, вы уже, пометуя мои другие обзоры, догадались, в чем тут дело. Что тут делает, так сказать, погоду, музыка, дизайн и прочее. Но да, в принципе так, но основную роль тут играет свет и тень. Многие огрехи десятилетней давности надежно скрыты в темноте. Ведь игра относится к жанру хоррор. Видите ли, Алан Вейк пишет в жанре триллеров. Точнее писал. Завязка, которую игрок видит в начале, это лишь так, поверхность. Очень скоро выясняется, что в Брайтфоллс Вейки приехали не от хорошей жизни, а скорее наоборот. Алан надежно попал в капкан творческого кризиса и вот уже два года никак не может вновь начать писать, от чего сильно страдает психологически. Вспыльчивый характер творческой натуры, подогреваемый этим вот нехорошим обстоятельством, способствует активному разрушению отношений с женой. По факту в Брайтфоллс они приехали спасать брак и психику. Приехали инкогнито, но это самое инкогнито продлилось совсем недолго. Впрочем, об этом рановато. Начинается все с кошмара Вейка, задающего лейтмотив всей игре. Он нечаянно сбивает на пустынном шоссе человека... Тот мистическим образом пропадает. Более того, выясняется, что это не человек вовсе, это персонаж его же книги, который ненавидит Вейка за то, что он придумал ему такой вот роль. Хотя Алан не может вспомнить какую, ибо он уже два года ничего не писал. Да и не персонаж, а персонажи. За Аланом по его кошмарам начинают гоняться люди тени, от которых тот ищет спасения в маяке. А на помощь приходит некий свет, говорящий Алану, как сразить этих теней. Этот момент является обучением базовым механиком игры, однако в плане происходящего пока что ничего не понятно, конечно. Ключевое слово пока что, очень скоро все станет ясно. Алан просыпается уже на пароме, который почти приехал в Брайт Вокруг светло, тепло, получается очень интересный контраст. Вся игра этими контрастами полнится. Эта часть игры расслабляющая такая, повествующая. Мы медленно доплываем, идем в кафе, чтобы забрать обещанные ключи от дома. Тут, в общем-то, инкогнито Алана приходит конец, его мгновенно узнают. Ну, хотя просто потому, что прямо тут стоит его большая картонная фигура. Однако, как очень скоро выяснится, фанаты, узнавшие Алана, это ничто по сравнению с иной сущностью, узнавшей в Алане писателя. Ключи нам дает некая бабка, которая активно делает вид, что она не очеловеченный главный антагонист игры. Получается у нее откровенно плохо, трудно в таком персонаже не разглядеть явную угрозу. Однако это мы с вами, а вот Аллан не разглядел, потому что он сам во всю эту мистику не верит. Что ж, придется очень скоро поверить. Они с женой приезжают к красивому особняку на не менее красивом озере, где и будут жить и отдыхать. Тут, кстати, выясняется, что жена Аллана, Элис, боится темноты. Расположившись в доме, она преподносит мужу подарок, как думает. Оказывается, прибытие в Брайтфоллс не случайно. Она списалась с местным доктором-психиатром, чтобы попытаться помочь Аллану. Тот не оценивает и жест, случается ссора, и Аллан убегает из дома. Но ну, а затем, как обычно и бывает в фильмах ужасов, гаснет свет и раздается женский крик. Алан бежит на помощь, но тщетно. Каким-то образом его жена упала в озеро. Алан ныряет следом и теряет сознание. Очухивается уже спустя неделю в разбившейся машине с напрочь отбитой памятью. Где пропадал неделю, где жена, что случилось, он не в курсе. И попытка объяснить все полиции проваливается, ведь выясняется, что никакого дома на озере уже 40 лет как нет. Он ушел на дно во время извержения в 70-х. Так заканчивается завязка и начинается самое интересное. Не думайте, что я вам сейчас выдал какой-то уж прям жуткий спойлер. Да, это событие первой главы, но это именно что завязка, которая по итогу и возбуждает нежуточный интерес к происходящему. Вообще, сюжет не сказал бы, что прям какой-то из ряда вон выходящий. Нет, однако он очень интригует и тебе до самого конца игры, и даже после, интересно, что же будет дальше. И как вы уже поняли, для Алана главная задача сейчас найти жену и разобраться заодно, что за чертовщина здесь творится. А творится действительно чертовщина. Кошмары стали явью. Игра же неспроста хоррор. Геймплей на это выглядит следующим образом. Есть Алан Вейк, и ему нужно добраться, скажем, ну, до полицейского участка. Ночью. Основное действие будет происходить всегда ночью. Однако в этой самой ночи притаилось нечто. Очень скоро на Аллана вновь полезут тени. Тени это одержимые, реальные люди, захваченные некой тьмой. Они произносят бессмысленные обрывки фраз, которые сказали бы при жизни, например, врач будет говорить о выписывании таблеток, лесору по деревьях. Но делают они это искаженным голосом, что добавляет серьезный жути к происходящему. Эти создания всегда вооружены холодным оружием, которые будут активно стараться применить против Алана. Способ первый — ударить, и способ второй — метнуть. От обоих типов удара можно уклониться, если выносливость не на нуле от бега. Однако получается не всегда. Особенно тяжко на поздних этапах игры, где врагов становится больше, и получить залп из трех-четырех летящих, летящих топоров, ножей и мачете — вполне обыденное дело. Чтобы уклониться от каждого, нужно быть реально Нео. Умирает он, кстати, довольно быстро. Все-таки он не солдат, а просто писатель. А вот враги умирают гораздо менее охотно. Пока их окружает тьма, они неуязвимы. То есть совсем... Единственная их слабый свет. Именно для этого Алла носит с собой фонарик. Фонарик – это наше спасение, без него мы долго бы не протянули. Направив луч на противника, мы услышим характерный звук – звук разъедания тьмы светом. Чем опаснее противник, тем дольше его нужно будет так вот прожигать. И когда оболочка тьмы будет сбита, противника можно будет уничтожить. К сожалению, подаворы тьмы, они хоть и одержимы, но все же люди из плоти и крови. В теории можно уничтожить их лишь светом, но источник потребуется уж очень мощный, фонарика явно не хватит. Поэтому Алла носит с собой еще и оружие Лучший друг писатель это что? Правильно Револьвер, кроме него есть Помповый дробовик, который можно заменить на Охотничье ружье двух видов, последний Кстати вообще отличное средство, жаль патронов Не всегда в достатке, зато при Прицельном аккуратном огне бой идет По схеме выстрел-труп, есть также Еще более редкая, но от того, Наверное более эффективная сигнальная ракетница Она уничтожает слабых врагов В радиусе взрыва, сильных же очень хорошо Треплет и почти всегда сбивает с них тьму Еще есть фальшфойеры, которыми можно отгонять наседающих со всех сторон врагов И световые гранаты Редкие, но очень эффективные Смерть с клопам и мухам ну, безусловно, с таким вот набором путешествовать по ночному Bright Falls будет не так страшно. Однако у врагов все же есть преимущество. Вокруг не просто темно, тьма буквально физически ощущается повсюду. Есть местность, менее оскверненная ей, там просто темно. А есть области, где тьма чувствует себя вообще вольготно. В эти моменты звуки окружения становятся такими плывучими, приглушенными, и само изображение тоже будто бы окутано тьмой. Это значит, что расслабляться здесь не стоит. Потому что пока Алан во владениях тьмы, случится может все что угодно. Во-первых, враги будут переть без конца. Этот прием мне в играх не нравился никогда. Бесконечные враги, что может быть скучнее? Тем более в хорроре. Ну, что есть, то есть. Проблема в том, что они еще и возникают случайным образом. Обычно поторые. И с разных сторон. Вполне нормально попасть в ситуацию, когда двое заспаунились где-нибудь так метров за 10 впереди от тебя, а третий за спиной в двух шагах. Это, конечно, не нарушает логики вещей, пчумы, собственно, и нет, если всюду тьма. Но с другой стороны, это доставляет сложности. Ведь пока противник окутан тьмой, он не только неуязвим, но еще и двигается заметно быстрее обычного. Некоторые видодержимых вообще двигаются с нечеловеческой скоростью и поймать их в луче – это та еще задачка. Правда, всю их спеть можно сбить фонариком, но только вот если их больше одного, то они вполне могут успеть за мгновение забежать а тебе за спину сделать бомбо-комбо. Появление врагов сопровождается знаменитым хоррорским бу звуком и замедлением камеры, и таким вот, знаете, режиссерским показом, что, мол, вон, враги-то поперли. С одной стороны, это дает возможность быстро сообразить, кто ближе и куда тебе лучше повернуть фонарик. Но с другой стороны, в моментах, которые приходится переигрывать, ну то есть в особо сложных моментах, которые бесят, да, ты весь на нервах, или же в местах с бесконечным спавном, это надоедает сильно уже к середине игры, а возможности выключить это замедление, к сожалению, нет. Важно отметить еще и то, что враги не только заковыристые, но при всем своем однообразии форме еще и довольно смертоносные. Возьмем, к примеру, нормальный уровень сложности. Есть слабаки с ножиками, быстро бегают, но тьма с них тоже быстро спадает, а помирают они от двух попаданий из револьвера. Чаще встречаются более сильные враги с топорами, всякими там мачете и прочим оснащением. Уже более выносливые, нужно три пули. Очень любят метать бесконечные почему-то топоры, из-за чего жутко бесит. Есть также и крупногабаритные дяденьки, у них в руках то ли большой топор, то ли вообще колон. И этот самый колон топора не загонит тебе в задний карман, блин, по самой топорище с одного размаха. Дай только добраться. Сбить тьму с них уже труднее. Есть быстрые враги, обычно мини-боссы, носятся как угорелые, а ты в ответ как угорелый, пытаешься не потерять их из виду. Есть также мужички с бензопилами, очень жирные, и их удар всегда летален. Стоит ли говорить, что не всегда битвы с врагами легки даже на обычной сложности, что уж говорить о тяжелом уровне. В общем-то, перечислены сейчас противники — это все, кто есть из числа антропоморфных. Да, повторюсь, визуально враги однообразны. Это я назвал несколько типов, а если взглянуть невооруженным взглядом, то они для тебя будут делиться на два типа — худых, и крупных с топором или бензопилой. При том, в зависимости от сюжетных выкрутасов и ее величества Тьмы, они вроде бы даже будут меняться, будут и пожарные, и полицейские, но в большинстве случаев это будут обычные горожане-лесники. Да, недаром же Брайтфол с Тихой Сапой славится множеством пропавших без вести в лесах. На самом деле, в продолжении игры такое однообразие было изящно объяснено тем, что у Аватара Тьмы просто фантазия так себе, поэтому что по форме, что по функциям тени все одинаковы. Ну продолжение потом. Я не зря сказал про антропоморфную форму, ведь чем сильнее становится тьма, тем больше она может навредить. Самое безобидное ⁇ это такие липкие грязи, по факту являющиеся чистой тьмой. Они что-то вроде мин, как и лесные капканы, встречающиеся на некоторых локациях. Они, куски тьмы, просто валяются, как коровья лепешки, и не двигаются. Однако и без них проблем хватает. Что может стать оружием для тьмы? Все что угодно. Вон валяется бочка, сейчас она станет одержимой тьмой и как даст тебе по башке. Причем так даст, что мало не покажется. Не каждый одержимый так тебе топором заедет. Валяющиеся шины, велосипеды, вырванные из земли карусели, да даже гребаные автомобили, комбайны, трактора. Все это в любой момент может стать одержимым тьмой и попытаться по тебе хорошенько так протоптаться. Особенно весело с тракторами и комбайнами. Бегать от них, сверкая пятками. К большому счастью, стрелять в эти объекты не надо. Достаточно просто сбить с них тьму, и они сами развеются. Вот и получается, что свет тут намного полезнее пушек. Потому что без револьвера ты выживешь, а вот без фонаря нет. Притом, да, есть в игре моменты, когда по сюжету, и не раз, кстати, Алан, например, стукается башкой об камень, или там падает со скалы, или оказывается в участке, и оружия у него нет. Поэтому от врагов можно лишь сбежать, отсвечиваясь фонариком. И вот эти вот моменты весьма напрягают. Точнее, не они сами по себе. Дело в том, что механика сражения в игре хоть и не идеальная, но она действительно хороша. А вот механика побега отвратительная. Алёша Векин не спортсмен и очень быстро выдыхается при беге. Если честно, настолько быстро, что даже 90-летний дед, глядя бы на такое, пробил себе фейспаум. А при том индикаторы выносливости нигде нет. Устанавливается она выносливость, это самое медленно, а надолго слепить врагов светом не получится, тем более, когда их много. Да и свет тоже не бесконечен. Обычное свечение фонаря вредит тьме, но не сильно. Чтобы навредить сильно, нужно свет сконцентрировать. И вот уже на это тратится заряд, который восстанавливается медленно, но все таки восстанавливается. Однако, в целом, тебе постоянно нужны батарейки в промышленных масштабах, даже больше, чем патроны, потому что если забежать в свет, враги за тобой не последуют, а если последуют, то погибнут. А вот без света ты с пулеметом бы далеко не убежал. Тьма знает, что делает. К слову, фонари тоже будут меняться, сначала маленький, потом побольше, в нем больше заряда, потом уже крупный, они светят сильнее, потом уж совсем такой, знаете, хороший. Так что если вы чувствуете, что враги стали чересчур выносливы, играть уже тяжко, не переживайте, скоро по ходу дела вы найдете нечто, что слонит баланс сил в вашу сторону. Заканчивая тему противников, их смертоносность, особенно на высокой уровне сложности, это не минус, это наоборот плюс. Минус это система чекпоинтов. Крупные сражения или забеги ты будешь начинать с самого начала. И ладно бы сначала, ты еще и непропускаемые сцены будешь смотреть сначала. Не кат-сцены, а внутриигровые сцены. Как герои, например, медленно поднимаются по ступеням, потом кричат «Опа, Гангам стайл!» и начинают отстреливаться от наседающих орд. В общем, чекпоинты сделаны неудобно. Поправить бы их и к врагам, кроме однообразия, вообще бы не было претензий. И снова немножечко о луте. Повсюду мы будем встречать ящички с патронами и батарейками, изредка оружие в местах, где ему положено быть. Скажем, в полицейской машине мы найдем световые гранаты, в рюкзаках для кемпинга фальшфойры. Нет такого, чтобы пушки валялись повсюду. Есть, конечно, условности, но все же игра старается строго выдерживать атмосферу в обычной такой горной деревушке, без приукрас, где в гараже базука не лежит. От того, видимо, и разнообразие вооружения не такое уж широкое. Но последнее, кстати, вообще не мешает игре. Помимо обычных ящиков, мы будем получать по полезные вещи в секретных местах. Они обозначены символом факела, а путь к ним указан стрелками. В конце пути лежит сундук с полезным барахлом, и на тяжелом уровне сложности вы будете молиться на эти сундуки. Но тут все тоже не просто так. Эти знаки, указывающие путь, нарисованы люминесцентной краской, или как она там называется, которую видно только в свете фонаря. То есть нычку еще найти надо. Это не так уж сложно, но не всегда очевидно. При высвечивании знака будет слышно дыхание водолаза в костюме. Почему именно водолаза, кто расставлял все эти сундучки и зачем, все это станет ясно потом по сюжету. Кстати, возвращаясь к сюжету, Аллану очень быстро становится понятно, что та самая мистификация, в которую он никогда не верил, творится прямо у него на глазах. И рассказывать полиции про то, что он борется с одержимыми, нельзя. А только вот пока Вейк борется с плодами тьмы, город живет своей ночной жизнью, и жители постоянно слышат выстрелы или грохот, о чем, разумеется, докладывает полиция, которая тоже стоит на ушах. И тоже становится случайной жертвой тьмы. Вся описанная механика игры происходит в потрясающих локациях. Так как это такой городишко типа деревня, действие будет происходить либо в небольших подворотнях, либо что чаще в лесах. И вот в лесах просто жуть. И так темно, так еще и враги, и капканы, и естественные препятствия. На самом деле, всю игру ты бегаешь чуть ли не по одним лишь лесам процентов так на 50. Однако уставать от однообразия лишь чуть-чуть начинаешь в конце, когда события тут же подхватывают тебя и уже просто не дают скучать. В целом, мало того, что само местечко Брайтфоллс и его окрестности дизайнерски сделаны отлично в таком стиле ретро-хутера, так еще и присутствие тьмы повсюду передано разработчиками просто великолепно. Даже находясь на свету, который тут и точка регенерации, и точка сохранения, ты все равно ощущаешь тревогу, потому что ты понимаешь, что, ты-то на свету, а вокруг тьма. И ради жены ты должен шагнуть во тьму, рискнуть всем. И ты идешь вперед снова и снова. И повсюду всегда осязаемая тьма. Ты можешь ее буквально пощупать через монитор. И даже когда по сюжету наступает день, вокруг светло, ты воспринимаешь это как насмешку. Ты понимаешь, что скорость темнеет, И сюда, прямо сюда за тобой снова придет эта самая тьма. И перевернет все с ног на голову, поубивает всех и обратит их в одержимых. Потому что ей нужен ты. Почему именно ты? Вот это очень интересный на самом деле момент. Если среди вас есть любители творчества Булгакова, то вы уже встречали у него эту тему в «Мастере Маргарите». Зло, оно не имеет дара творчества, и поэтому любому Воланду всегда нужен свой мастер, человек, который обладает талантом менять мир по воле зла. Здесь Алан Вейк становится инструментом тьмы, ведь через его рукописи, зная, как можно изменить мир, буквально переписать реальность. Сама тема этого сделать не может, ее могущество ограничено, но Алан даст ей такую возможность. Потому-то ей очень нужен именно он. Это забавно, но еще одна тема из творчества Булгакова роднит его и эту игру. Что там, что здесь авторы сами создают себе врага. В роковых яйцах рептилий нападает на ученых. В собачьем сердце Шариков ведет под откос спокойный будни Преображенского. В матери Маргарите не Иисус, а тот самый сатанинский фантазм, придуманный мастером в этом образе, обретает жизнь. И его же мастера в итоге судит. В Алане Вейке созданные им персонажи восстают против него. То тут, то там писатель будет натыкаться на страницы рукописи. Его рукописи. рукописей, которые он никогда не писал. Но он точно понимает, что это его рукопись. Самое интересное то, что эта рукопись описывает происходящее, что в принципе всегда полезно. Идешь ты по лесу, скажем, находишь страницу, и в ней, например, написано о том, что Алана на выходе из леса атаковала стая одержимых птиц. А, да, есть еще и такие, я о них совсем забыл, извините. Итак, всю игру. Мы как бы можем узнать наперед, что нас неминуемо ждет. В каком-то смысле это не только сюжетный, но и геймплейный момент, но все же это интригующая загадка, ответ на которую обязательно будет дан ближе к концу. Мысль о восстающих против писателя его же персонажах не просто является одной из главных, она именно что главная, и она также продолжается и в DLC, и даже в продолжении игры. К слову, чисто игромеханически, эти страницы такой челлендж, собери их все. Часто за некоторыми из них придется побегать туда, куда по сюжету не совсем надо. И вроде бы бежать метров пятьдесят, вон отсюда видно, но видно тоже, что там еще и территория тьмы. И за тобой и так вон толпа с топорами бежит, так что может, ну ее нафиг. К слову, челленджа в и так не самой простой игре немало. Некоторые страницы появляются только на максимальном уровне сложности, так что если хочешь ачивку, страдай. Или наслаждайся, тут раз на раз не приходится. Помимо страниц есть также термосос с кофе. Эти трофеи вообще ничего не дают, они тут просто шобуло. Помимо отличного дизайна и игры светотения в этой игре также отличный саундтрек. Он интересно поделен на три части. Первая драматические мелодии, очень красивые. Они играют в катсценах или, как нетрудно догадаться, в драматических моментах. Второй тип – амбиент, запущенный по кругу. Очень атмосферный, нагоняющий страху, прекрасно сочетается со всем происходящим. В бою, на марше, в темноте ты будешь в его сопровождении. И в качестве перебивок – третья часть саундтрека – группа Poets of the Fall. Я познакомился с ней именно через эту игру – не скажу, что все их творчество мне пришлось по вкусу, но несколько песен слушаю вот уже десяток лет. Среди них прекрасная Morning Тайт», которая тоже в игре есть. Очень неплохая группа, советую к ознакомлению. Играет она либо по радио, либо в конце главы. Да, история тут разделена на главы, на манер сериала, под который игра косит. В конце главы играет поэта Упадка, или как их там правильно адаптировать, а в начале новой главы тебе расскажут о том, что было только что в стиле «Ранее Валан Вейк». Радио — это тема отдельная. В дополнение к и без того шикарной атмосфере ужаса и постоянного беспокойства, в игре есть также атмосферные моменты спокойствия. Редкие, но есть. Там и тут мы будем находить радиостанции, по которым можно послушать передачу. В ней местные ведущие принимают звонки от жителей и делятся мыслями. Слушать это интересно. К тому же звонки от жителей показывают также и то, о чем я говорил. Пока тени правят бал, люди живут своей жизнью. Беспокоятся о пропавших друзьях. Еще бы, они уже стали одержимыми. О стрельбе на улице, о понаехавшей полиции и о других вещах. А в конце снова играет какая-нибудь песня. Это не только делает мир линейной игры живым, как не в каждое открытое РПГ получается, так еще и дает надежду. Где-то там еще есть нормальная жизнь, и может быть, может быть, в конце я все-таки в нее вернусь. И кроме радио можно найти также и телевизоры. Да, они тоже показывают стилизованный под какой-то реально существующий сериал проект «Найт Спрингс». Это, таки, знаете, In the Night Springs. Такой научно-фантастический триллер, обыгрывающий в ретро-стиле темы вроде теории множественности вселенных, солипсизма и прочего. Иронично то, что в игре стилизованный подсериал есть сериал, списанный с другого сериала. Да, нужно ли говорить, что найти все телевизоры и радио тоже интересная задача, награждаемая ачивкой. Кстати, не могу не сказать про то, что игра выполнена в таком интересном комбинированном стиле. Модель персонажа Алана Вейка перерисована ссылка Вилли, финского актера и сценариста. Ну, ничего нового, это же создатели Макса Пейна, который был срисован Сэма Лейка, сценариста того самого Макса Пейна. Опять же, иронично то, что в игре есть телезапись, интервью Алана Вейка, где мелькает также Сэм Лейк том под своим обычным именем. Таким образом, это косвенный намек на то, что вселенная Макса Пейна не просто связана со вселенной Алана Вейка, это бы никого не удивило, создатели все же одни и те же, а еще и что вселенная Макса Пейна может быть вымыслом относительно вселенной Вейка, так же, как, например, передача «Найт Спринс». А то, что она вроде как живет своей жизнью, ну, в игре мы поймем, что тьма не единственная сила, живущая за гранью мира. Если уж она способна дать жизнь персонажам книги, то что уж говорить о персонаже комиксов Макси Пейни? Я вас запутал, да? Я что сказать-то хотел? В разных ситуациях Алана играет как компьютерная моделька, так и сам живой актер. И это интересно. Что еще можно сказать об этой игре? И главное, что без спойлеров. Она шикарно, если вы вдруг еще не поняли. Дойдя до конца, я даю вам практически 100% гарантию на то, что вам захочется узнать, а что же было дальше. А дальше DLC, причем аж две штуки. Алан Вейк продолжает свои похождения. И пусть они недолгие, оба два вместе взятых как одна пятая игры, но сделаны они просто потрясающе. Увы, любое упоминание о них будет спойлером, а я в этой рубрике не хочу портить вам удовольствие, ей так уже себе много позволил в этот раз. Но я обязательно поговорю о DLC в отдельном ролике. Как и о продолжении серии, Alan Wake Americans Nightmare. Но об этом потом. Сейчас могу добавить лишь то, что, несмотря на жанровую принадлежность к хоррорам, игра вполне понравится даже тем, кому этот жанр вовсе не интересен. Поэтому, если вас подобное отталкивает, все равно не проходите мимо игры Alan Wake. Это игра не про страх, это игра про надежду, надежду на то, что Аллан достигнет цели и однажды найдет дорогу к свету.